Доброе утро, мои родные, с вами Елена Дегурова, и, конечно же, по традиции, в начале месяца мы записываем прогноз на месяц, и так как сегодня понедельник, то будет еще прогноз на неделю. Для того, чтобы быть в курсе всех выходящих новых видео, подпишитесь на канал и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео или ну, вот какой-нибудь интересной внезапной трансляции. А какие планы у нас на сегодня я планирую записать для вас вибрационный прогноз на июнь месяц это будет сейчас видео потом астрологический прогноз на июнь где я озвучу определенные основные даты когда что ждать или что где обойти вот на неделю мы сделаем то же самое по сферам жизни и вибрационный прогноз, они немножечко разные, потому что, ну, суть подхода разная, да? вибрации месяца это одно, а астрология это другое, я сейчас не буду вдаваться в детальные объяснения, в чем и как, вот, может быть, может быть, я еще запишу прогноз по знакам зодиака на месяц, но опять-таки, если я увижу вашу активность, если вам это не надо, если я не вижу активности в соцсетях, в виде лайков, комментариев, то нет смысла для вас что-то записывать, значит, вам это просто не надо. Поэтому, чем активнее вы реагируете, тем больше видео я для вас с удовольствием буду писать. Вот. Ну а так, чтобы не засорять эфир и тратить время на себя любимую, либо на тех, кому что-то действительно надо, то, в общем-то, смысл писать. Ну, в общем, я надеюсь, что вы меня услышали, я люблю диалог и вашу реакцию, поэтому, пожалуйста, пальчики вверх, репосты, лайки, комментарии, все от вас зависящие для того, чтобы я понимала, что вам это надо. Ну, либо ничего не ставьте, чтобы я понимала, что не надо. Итак, мои родные, поехали. Вибрационный прогноз на июнь месяц. Первая половина июня – это период накопления потенциала. Вторая часть месяца – это его реализация. Общие вибрации месяца таковы, как будто бы вы вот за этот короткий, в общем-то, период, проживаете, ну, такой микроскопический год, выходя на некий результат. Хорошая новость в том, что в этом периоде можно реализовать очень крупное желание. То есть не просто больше того, что у вас есть, а прямо сделать скачок на новый уровень. Не просто так мы будем в июне месяце заниматься с вами в клубе, да, для участников клуба, я буду давать прям еще другие практики, и мы седьмого числа мы встречаемся с участниками клуба для того, чтобы провести ритуал который завершающий будет практики в майской, и он же будет неким стартом, мы начнем кое-что с вами в июне проводить на растущую луну, и, конечно же, в полнолуние мы сделаем а, такую волшебную встречу на исполнение желаний. И обязательно я что-нибудь сделаю на местах силы, это, пожалуйста, для всех. А в клуб бегом, ссылка под этим видео, бегом, тысяча в месяц, огромное количество информации детальной. Кстати, там я а, уже подготовила этих поддержка в течение дня, а, будет размещать информацию полностью, рас, расписание, а, все расписано на каждый день июня вот поэтому а, помните что вот этот месяц все что от вас зависит максимально делаем поэтому вступаем в клуб для того чтобы знать когда что фиячить. А, участвуем а, во всем в чем можно а, беритесь хватайтесь за все чтобы реализовать желание в этом месяце вообще сам месяц будет, будет реализовывать себя так что вот в вам покажется будто бы вообще ничего не происходит а, вот Вообще ничего, хотя у меня уже прям с 1 июня все полетело, полетело, знаете, как будто бы я с горы несусь и только успеваю ноги переставлять. Вот, ну вот какой-то вот внутренний зуд вас постоянно будет беспокоить. Наблюдайте, пишите тоже в комментариях, что у вас происходит. Ощущение чего-то грядущего может сильно волноваться изнутри и заставлять поглядывать то на календарь, то в телефон, то проверять почту, то сверяться с дневниками задач. То есть вот вы внутренне, вы будете уже чувствовать а, эту движуху. И вот высшее я есть. Ваше высшее я уже начали тренировать вас к тому, чтобы вручить вам большой приз, если вы готовы. Вот мы и будем в клубе готовиться, почему я всех и зову в клуб. Но некоторое время будет присутствовать, знаете, такая вот калибровка, проверка ваших настроек на то, что вас не порвет от прилива новых энергий. Поэтому те, кто на сервисе исцеляющие вибрации активно слушаем устранение финансовых блоков, комплексная работа с финансовым потоком, можете слушать также что-нибудь из привлечения финансов, либо любую практику из раздела, из рубрики «Вектор успеха». Но устранение финансовых блоков прям в обязательном порядке берете в июне, прорабатываете. Потому что, ну, сами понимаете, калибровка будет какая относительно вашего уровня вибрации и ваших подсознательных блоков. И если они у вас не проработаны, соответственно, ну, дадут меньше того, что планировали. Опять-таки, в клуб и в исцеляющие вибрации. Будет вам счастье. Вот Еще приведу, знаете, такую вот пару аналогий. Вроде подготовки организма к празднику или... Сумки для громадного притока денег, да, вот как мы готовим это что-то, мы подготавливаем. Когда мы ждем много гостей, мы что делаем? Мы готовимся. А, что мы делаем? Мы а, делаем уборку, мы наводим порядок, моем, чистим, расставляем, а, стараемся создать уют. Вот то же самое будет с нами. Чистка организма а, и будут смотреть, сколько же мы в кавычках готовы вместить гостей а, в виде подарков в виде сюрпризов и это не награда за ваши заслуги и не милость небес это вибрационный прогон системы знаете, ну можно еще э, образно сказать продувка труб перед закачкой в них стабильного мощного потока а, также аналогом может э, выступить э, ну, вот, разгон по прямой перед прохождением трассы когда самолет выходит на финишную э, прямую вот когда вот он готовится уже вот к началу старта, к выходу эту на, на полосу, на взлетную полосу для того, чтобы взять разгон. И вот на данном этапе вы просто сверяетесь с самими собой. Вы получаете подтверждение, что все хорошо, и вам не нужно предпринимать каких-то сложных действий. Набирайте скорость. И не делайте резких движений. Двигайтесь по вашим дням легко и плавно. Это очень важно. Не суетитесь, не истерите, не впадайте в крайности. А, перестаньте. А туда, а сюда, а если туда пойду, то вот это получу. А если вот это, приму, ой, а где я потеряю? Вот ум свой отключите, мои родные. Чем больше вы отключите суетливость ума, не, не то, что вы делаете, не думая, а вот эту суету. Обратитесь к своему сердцу, будьте, живите по сердцу, что вас сделает счастливее, что вам доставит удовольствие. И даже если вы что-то потеряете, не бойтесь терять, вы всегда найдете больше, если вы не держитесь. Кто-то скажет, что для такого события ему раньше требовались вообще целые годы, а теперь это как-то вот просто получилось. И это правда, особенно если вы со мной давно занимаетесь, если вы делаете вибрационки, если вы в клубе и вы подготавливаетесь к каждому процессу, вы, вы, ну, вы будете просто удивляться, насколько это будет вот так легко. Вы можете потерять нечто, что ценили раньше, услышьте меня. Вы можете потерять нечто, что или кого ценили раньше. Процесс наблюдения за сложными событиями. Теперь они способны заходить без борьбы, без страданий, без ожиданий, без тренировок и без метаний по разным логическим лабиринтам. Такая потеря очень драматична для ума. Очень драматично для ума, как дальше жить без страданий, в голове не помещается, логики э, не следуют, привычки не срабатывают, шаблоны порваны в клочья и придется терпеть, придется принять. Кто-то может быть скажет, что июнь месяц был ужасный, это если вы не готовы терять, если вы не готовы расставаться с чем-то для того, чтобы принять новое, поверьте мне. И забавно будет мне видеть жалобщиков, которые запутаются в своих претензиях. Оно ведь и понятно. Кляузу э, приговорил, да, жертвенный, э, простите, зад под пинок подставил, и ничего не происходит, никому это не интересно. Все убежали подарки распаковывать, поэтому неинтересны подготовительные работы для жертвенников, для жертвенных подношений. А кто будет сооружать сложные ритуальные конструкции для вызывания дождя, если на дворе ливень зарядил? А? Кому нужны гонители туч в ясную погоду? Я надеюсь, вы меня услышали. Июнь 2019 года может можно назвать первым месяцем реализации желаемых событий. Это еще чуть-чуть затянуто, но зато должно быть показательным. Смотрите и учитесь на собственном опыте. Если кто-то еще будет застревать в каких-то вопросах, то причиной выступит исключительно привычка, ну, знаете как, ездить на механике, да, имея коробку автомат. Вот, ну, кто за рулем меня поймут. То есть все и так переключается, хотя ручка в старом режиме, и, и, и человек дергает этот рычаг иными словами, старайтесь избегать лишних движений, переделок и поиска возможных проблем. Вы знаете, вот я правда провожу, ну у меня в среднем бывает, ну как минимум две консультации, две-три консультации в день, и я везде сталкиваюсь с тем, что вы сами ищете проблемы там, где их нет, и от этого начинаете заводиться, сами себя накручивать, потом страдать. И такое ощущение, что вам вот просто делать нечего, вот чтобы не идти вперед, вы начинаете искать проблемы. Все, хватит. На вашей новой скорости следует следить за указателями впереди, а не беспокоиться о событиях в зеркале заднего вида. Не волнуйтесь. Вы точно готовы. Вот я вас уверяю, те, кто слушает сейчас этот прогноз, вы не просто так его услышали. Даже если вы впервые меня услышали. Есть у вас все шансы подготовиться. Я для этого делаю максимум. Поверьте мне, тысячу за месяц для того, чтобы подготовиться к таким периодам, это копейки по сравнению с тем, что вы получаете в клубе. Это копейки. Это чисто символическая сумма на поддержание платформы, даже не моей работы с вами. И когда вы мне говорите, что у меня нет тысячи на а, клуб, я вам говорю, идите в сад, потому что посчитайте, сколько стоит фигня, которую вы покупаете в месяц, ненужная, не дающая ничего вам в жизни, то это ваш выбор. Это ваш выбор. Те, кто хочет двигаться, те находят возможности, и этот тренинг не 100 тысяч, а всего-навсего 1000 за ежедневные рекомендации. Поэтому выбор за вами. Выбор за вами. И э, я однозначно могу сказать, что вот утверждение, что вы готовы, это утверждение будет справедливо для любого человека, у которого возникает вопрос, готов ли я. Кто спит, тот даже не спросит, но если вы услышали, если вы задались таким вопросом, вы готовы, но готовы еще не получить, а готовы к подготовительному этапу для того, чтобы потом получить. Welcome. Я со своей стороны делаю максимум. Ах, коллективные вибрации говорят о том, что пробуждение становится массовым. И лично для вас вопрос в другом. Какой объем желаемого вы допускаете получить за раз? Больше вопросов у пробужденных не будет. Пробужденные, я имею в виду не духовненько, а внутреннее состояние осознанности. Без вот там закатывания глазок, лежания круглые сутки в медитациях, рассуждения о чем-то, чего никогда не было. Мир выходит... На стартовую прямую. Еще не вышел, еще не бежит, но выходит. С кем вы? Куда вы? Это ваш выбор. А на этом я завершаю вибрационный прогноз. Пишите, какие вы выводы сделали. Я рада буду почитать их в комментариях, ответить на вопросы возникшие на самые интересные вопросы я даже запишу видео ответ потому что так будет интереснее более объемно так что пишите я все комментарии читаю все комментарии вижу и с радостью отвечаю на вопросы а следующее видео будет у нас астрологический прогноз на июнь месяц где я дам рекомендации по дням ну не на каждый день а вот какие-то периоды сейчас мы рассмотрим с вами когда что стоит делать когда что стоит обойти вот, Поэтому подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы видеть оповещение о выходе нового видео. Я рада буду вашей обратной связи в виде лайков, репостов и комментариев. И, конечно же, я жду вас в клубе и на наших вибрационных практиках, которые я провожу на местах силы, ментально, по-вашему, фото. И сейчас мы провели уже одну практику, великолепно, просто супер, всего 500 рублей. Практически индивидуальная работа с каждым. Мы вот целый день пробыли там, видео вы увидите, мы пока его открыли только для участников, но вы его увидите, что и как проходило, почувствуете эту энергетику, записывайтесь, потому что это месяц возможностей. А я вам говорю на этом, до свидания, до встречи в новом видео, пока-пока.